Всем привет! Сегодня решила заснять небольшой обзор для людей, автолюбителей. Для себя открыла антискотч, вот такой баллончик, который стоит 200 рублей. А у меня была проблема. Извиняюсь заранее сразу за свою грязную машину. Я сняла пленку на здесь. На переднем, на переднем стекле. И у меня вот здесь вот было почти вот так. И вот так все было в этом в клею от тонировки. Многие мне говорили, что этого самостоятельно не убрать, или с помощью фена нужно убирать, или еще с помощью чего-нибудь. Но, в общем, я сейчас вам покажу, как работает это средство. Если у вас есть вот такие же проблемы, как у меня. Это убирается просто в считанные секунды вот этим антискотчем. Просто очень крутое средство, стоит всего лишь 200 рублей просто. И там дофигище его на самом деле еще остается. Очень легко снимается. Сейчас покажу вам как. Ну что, поехали. Уберем наш баллончик. Шикаем. дождать. Смотрите, как это легко происходит. Я пробовала разными средствами. Вот, вот, с той стороны, да, красишь, Просто все у на секунды отходит. Не понимаю, что это такое. Вот так вот доработает это средство. Просто круто, просто очень. Я пока другими средствами пыталась это все дело отковырять. Очень много сил и времени потратила и надышала всякими э, неприятными запахами. А это средство бахнет каким-то лимончиком. Вот, и в принципе оно не вонючее не сильно, то есть терпимое. Вот, смотрите. Все чистенько. Все убралось. Вот, а вот здесь убрать. Ну, и осталось вот это вот самое сложное. Это было вообще нереально отскрести другими средствами, чем я только не пробовала. Вот. Сейчас покажу, как это будет тоже довольно легко это все снять. Хотя, там, некоторые за это берут что-то там, тысячу или две тысячи рублей. Я пыталась в Москве, чтобы мне это сняли. Но ну, поняла, что я лучше сама найду какое-нибудь средство. <laughs> и сама эту уберу просто, ну, тупо лень мне было. Тысячу, две тысячи отдавать, чтобы мне там кто-то шкаря был что-то здесь. Вот она просто очень легко убирается. Нужно кому платить большие деньги. Чуть -чуть. Цена вопроса 200 рублей. И все. Все следы, которые были ой, уже не открыть в общем, теперь все чистенько нету ни одних следов от клея вот. красота Ты согласен, что нужно пользоваться антискотчем?